Казахстанский бизнесмен Михаил Васильевич Легуткин пропал из своего номера в мотеле. Живым его видели последний раз 3 февраля, а на территории мотеля полиция обнаружила кровь и следы борьбы. Несколькими днями позже полиция Парагвая обнаружила части тела в яме близ города Ипана. 13 февраля полиция Парагвая задержали и предъявили обвинение двум боливийцам – Виктору Альваро Рока Варгасу и Кристиану Пичури Рикальди, их личности подтвердили в Интерполе. 46-летний Виктор Альваро отказался отдачи показаний, 25-летний Кристиан Рикальди сознался в содеянном. Прокуратура Парагвая начала расследование по делу об убийстве. Выяснилось, что боливийцев специально наняли убить бизнесмена. Главное управление по миграции поделилось информацией, что Виктор и Кристиан прибыли в Парагвай 22 января из Санта-Круса, Боливия. Они мучили его, а потом оставили медленно умирать. Очень мучительная смерть, рассказывает в интервью местному изданию прокурор Марии Ирина Альварес. По ее словам, леготкина ударили по лицу и сломали нижнюю челюсть, затем увезли в арендованный дом, где оставили его без воды и еды и ждали пока он умрет. Агентство по преступлениям делится подробностями, что после убийства тела поместили в морозильную камеру, затем рассленили и расфасовали по пакетам. Михаил Леготкин в течение 20 лет жил в Парагвае, где управлял собственным мотелем в городе Лимпия. Теперь прокуратура Парагвая будет искать следы параллельной деятельности бизнесмена, чтобы понять, кто нанял убийцы по каким причинам.